Игей, пассажиры канала Немиркин. На что вы обращаете внимание в жизни? Есть некоторые вещи, на которые умные люди просто не тратят время. В большинстве случаев это происходит потому, что они извлекли уроки из прошлого опыта, чтобы больше не повторять тех же ошибок. Итак, на что же умные люди никогда не обращают внимания? Вот шесть вещей, которые они часто просто не делают. Номер один. Они не позволяют неудачам остановить их. Как вы реагируете на неудачу? Наши неудачи могут стать для нас уроком, если мы изменим свое мировоззрение. Если вы потерпите неудачу, вы извлечете уроки из этого опыта, и вам будет легче попробовать еще раз. Умные люди не позволяют своим прошлым ошибкам определять их. Вместо этого они пытаются учиться на них, а затем рассматривают эти прошлые ошибки, как руководство к тому, чего не следует делать. Номер два. Они не теряют времени даром. Как вы обычно проводите свое время? Вы работаете усердно или работаете с умом? Если вы знаете, что вам нужно изучить материал немного дольше, прежде чем приступать к работе, сделайте это вместо того, чтобы тратить время на попытки, зная, что ответ содержится в учебнике. Или, может быть, у вас есть другая привычка к учебе, которая помогает выполнить работу. Или вы знаете, что вам нужен короткий перерыв каждые 40 минут для того, чтобы работать изо всех сил. Разумное отношение к тому, как вы проводите свое время, также может немного сэкономить вам. Это может быть даже чтение во время ожидания в очереди за атака или работа над другим менее утомительным заданием в качестве перерыва перед тем, как снова взяться за большой проект. Самое главное – знание того, когда нужно сделать перерыв и дать отдых своему разуму, принесет вам существенную пользу, когда вы снова попытаетесь работать. Номер три. Они не слишком полагаются на других людей. Каждому время от времени нужен друг, но умные люди часто не полагаются на другого человека до крайности. Спросите себя, действительно ли ваш мир развалится на части, если ваш друг не поможет вам в этом большом школьном проекте, который вы откладывали, или есть способ, которым вы можете работать над ним самостоятельно и при этом быть достаточно самодостаточным. Каждый случай индивидуален, но часто мы можем недооценивать свои способности и позволять страху вести нас к тому, чтобы полностью положиться на кого-то другого. Полагайтесь в первую очередь на себя при выполнении определенных задач и знайте, когда вам действительно нужна чья-то помощь в этом. Номер четыре. Они не позволяют своим ошибкам определять их. Корите ли вы себя из-за своих прошлых ошибок? «Я не должен был этого говорить, я такой тупой». Или «Почему я это сделал? Теперь все думают, что я ужасный человек». Звучит знакомо? Правда в том, что мы люди, и с этим время от времени случаются ошибки. Но не позволяйте своим ошибкам определять вас. Подобно отказу от повторных попыток после неудачи, некоторые люди склонны размышлять о том, что пошло не так, до такой степени, что это мешает им двигаться дальше. Итак, вы совершили ошибку. В прошлом были некоторые ошибки. Учитесь у них, исправляйте свои ошибки и развивайтесь на их основе. Номер пять. Они не держат зла. У вас есть на кого-то зуб? Затаивать обиду никогда не бывает хорошей идеей. Мало того, что это может вызвать у нас стресс, когда мы думаем об этом человеке, но иногда мысли о стрессовом опыте или человеке могут вызвать у нашего тела реакцию «сражайся или беги». Наше тело может считать, что существует угроза или опасность, и стресс обязательно придет вместе с этой реакцией. Удержание какой-либо реакции никогда не идет на пользу как нашему психическому, так и физическому здоровью. Вот почему лучше всего работать над тем, чтобы избавиться от любых обид, которые у вас есть на кого-то или что-то. Это может быть очень трудно для многих, но над этим стоит работать. Возможно, вы просто почувствуете себя более непринужденно, делая это, и вам будет легче избавиться от любой прошлой боли, причиненной этим человеком. И номер шесть. Они не говорят «да на все». Вы боитесь сказать «нет», потому что не хотите расстраивать других? Иногда сказать «нет» может быть хорошей вещью. Вам не нужно соглашаться на каждую услугу или просьбу друга, особенно если в последнее время вы переутомились или устали. Эмоционально интеллигентные люди распознают, когда они перегорели, и признают, когда они просто не хотят делать то, о чем их просят. И они знают, когда нужно сказать «нет». Если у вас уже есть полная тарелка, согласие на большее количество блюд не принесет вам никакой пользы. Знайте свои пределы и знайте, когда нужно сказать «нет», а когда «да», когда вы действительно это имеете в виду. Итак, на что из этих вещей вы не обращаете внимания? Вы делаете что-нибудь из этого? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже.